приветствую всех на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе я буду делать бабочку из атласной ленты кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла атласную ленту шириной 25 миллиметров и мне понадобилось два отрезка длиной 33 сантиметра Еще в работе я буду использовать совсем немножко узкой ленты, ее ширина 7 миллиметров. Бабочку я посажу на зажим для волос, его длина чуть больше 4 сантиметра. Украшу бабочку бусинами диаметром 4 миллиметра мне понадобится 10 штук таких бусинок и одна полубусина для тела бабочка, бабочки и диаметр полубусины 10 миллиметров. А для усиков я буду использовать тычинки. Понадобится иголка с ниткой, зажигалка и клеевой пистолет. Ленту я поворачиваю изнаночной стороной к себе, делаю уголочек вот такой и теперь срез обработаю огнем и при этом я его приклеиваю к стороне ленты. Теперь он у меня не развернется. А свободный конец ленты опять поворачиваю уголочком. Между треугольничками у меня есть небольшой зазор полтора миллиметра. Если делать этот зазор, то лепесточки получаются ровными и они не перекручиваются. Теперь я буду прятать узелок. Вот узелочек. Нужно иголку завести с внутренней стороны лепестка, А теперь прошить в обратном, в обратном направлении. И здесь будет аккуратно. И уже на готовом изделии узелок не будет виден. Ну, теперь продолжаю складывать треугольнички. При этом я слежу за тем, чтобы внизу была одна линия. Уже готова треугольничка и ленты. Еще один уголок, теперь я их вместе складываю и получается лепесток. Основание лепестка прошиваю иголкой с ниткой. И таким образом я буду делать 6 лепестков. Вот они уже сделаны. Теперь... Я срежу остаток ленты. Я сразу ленту не нарезаю, а прямо ее раскручиваю из мотка. Вот. А срез оплавляю огнем. Теперь я здесь нитку просто слегка зафиксирую, а обрезать ее не буду, поскольку я потом продолжу работаю и мне нужна будет нитка. Вторую половину бабочки я делаю точно так же. Вот уже она готова. Бабочка симметрична и поэтому мы будем делать зеркально отраженные крылышки бабочки. Вот сейчас делаем первое крылышко. Я Сейчас буду работать со вторым лепестком. Второй я считаю от себя. Завожу иголочку в его основании Теперь захватываю за самый кончик и этот уголок подтягиваю к основанию. Теперь я иголочку выведу к четвертому лепестку. Вот третий я пропускаю, пока местную иголку не трогаем. Выложу иголочку к четвертому лепесточку. Вот сюда. Теперь я возьму верхний уголок четвертого лепестка, его здесь нужно подровнять при необходимости, и этот кончик тяну к основанию. Теперь перехожу к пятому лепестку. И тоже его вершину подтягиваю к основанию. А шестой лепесток пока несть не трогаем. Теперь нужно нитку закрепить. И подготовка на этом этапе будет закончена с этой стороной. Вот что получается. Что-то непонятное и некрасивое. Но нам нужно сделать вторую половину. И теперь я буду работать с лепестком вторым от другого края, который дальше от меня. Здесь придется иголку провести сквозь все уголки нижние. Вывожу ее к основанию лепесточка, с которым я работаю. И как в первом случае, я вершину подтягиваю к низу. Вот видите, да? А следующие лепестки, здесь уже все очень просто. Делаю так же, как в первом случае. Подтягиваю их вниз, а шестой лепесток Оставляю покалюсть в покое. Вот получились две одинаковые детали. Теперь оформим верхние крылышки бабочки. Длинные лепестки я свожу вместе. Их уголочки соединяю. И теперь посмотрите внимательно. Огонь я... Подношу очень близко, но не касаюсь ленты. Еще раз посмотрите, обратите на это внимание. Если так оплавлять ленту, то черных пятен э, Гарри на ленте не будет. Она просто подплавится от температуры, и пинцетом вы ее скрепите Теперь я буду украшать арки бусинами. В каждую арочку я пришиваю бусинку. Вот четыре бусины пришиты. Остается один лепесточек. Я сквозь него продеваю иглу. А теперь захватываю верхний уголочек и подтягиваю вот сюда, ко всем петелечкам. И получается вот такое интересная фигурное крылышко У нашей бабочки. Здесь я закрепляю нитку сбоку от бусины. А теперь просто иголку вывожу на обратную сторону и нитку обрезаю. Кончик не будет видно таким образом. Точно так же я пришиваю бусины и на второй половинке. Вот что получается. Теперь я обработаю ленту зажим. Это делаю для того, чтобы бабочка хорошо держалась на зажиме. Точно такой же ленты у меня не нашлось, но более-менее близкая по цвету. Если приклеить бабочку просто на металлический зажим, то держаться будет плохо. А таким образом это будет более надежный вариант. Теперь я приклею половинку папочки в другой половинке. Здесь я совмещаю крылышки, чтобы все было симметрично, и на линейке даю клею застыть. Узелком не видно. Теперь сделаю тело бабочки. Оплавлю срез, он у меня закругляется от температуры, и я подклеиваю сверху. вот так теперь я отмерю сколько мне нужно ленты чтобы перекрыть внизу место соединения так точно же оплавляю срез и подклею этот кусочек Всё. И теперь можно бабочку приклеить к зажиму. Усики я приклею к полу уже к бабочке и вот получились у меня такие бабочки Вариант нижнего крылышка можно изменить по вашему усмотрению. Сделать, допустим, вот так, как на этой бабочке. То есть проявляйте свою фантазию, фантазируйте. И у вас будут совершенно оригинальные вещи. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, лайки, подписку. С вами была Ирина. До новых встреч!